Этот видеоролик, с вами Гребенник и, и первым делом я хотел бы извиниться за то, что у меня давно не выходили видеоролики А если быть точнее, то последний видеоролик на моем канале вышел 6 месяцев назад Ладно, мы отошли от самой главной темы Я тут вообще-то... Летсплей записывать планировал Итак, мы с вами находимся в игре Ниндзя Раш Наша главная цель спасти сына Нашего персонажа Он, к слову Бывший великий ниндзя. Но мы вот с вами знаем, что бывших великих Ниндзя не бывает. Итак, у него есть мертоносное оружие, которым он может раскидывать врагов направо и налево. Еще у него есть превосходные акробатические способности, которые позволяют ему практически идеально карабкаться на стены. Эти способности дают нам огромное превосходство над противником. В данный момент я с вами прохожу обучение, которое предоставляет нам игра в виде первого уровня. С их которым, к слову, я неплохо пока что справляюсь. Но думаю, это вы уже сами заметили. И да, кстати, я в этой игре буду уничтожать абсолютно всех противников, потому что из них выпадают деньги. Опа! Секретная комната, плюс еще пару монеточек. И кстати, чуть не забыл, досмотри до конца, там есть кое-какой секретик для тебя. И желательно, конечно, еще лайк поставь. А если ты его уже поставил, то большое тебе спасибо. Мне очень сильно приятно. Пока я с вами разговаривал, я пропустил много чего интересного. Например, то, что на нашем персонаже стоял щит. Я как понял, на каждом уровне мы должны собрать по три свитка. Надеюсь, они будут так же легко разбросаны, как тут. Замечены враги. Враги уничтожены. И наконец-то мне удалось пройти первый уровень. Надеюсь, вы тоже рады за меня. Ладно, долго на него заострять внимание не будем. Давайте сразу начнем второй уровень. Итак, ждем загрузки второго уровня. И вот мы прогрузились. И нам сходу высвечивается изображение, которое повествует у нас о капканах. Забираем первый свиток, который над пропастью. Не получилось первого раза, попробуем со второго. И обязательно надо разбить ящики, чтобы получить монеток. Надо попробовать как-нибудь эпично убить нашего соперника. Ну, думаю, что почти получилось. Идем дальше. О, коробочки. Надо разбить и забрать деньги. Какие-то странные копья, которые вылезают из земли. К такому жизнь меня точно не готовила. Ой, камушек. Вот это я называю идеальный прыжок. Взяли чекпоинт, идем дальше. А это изображение нам повествует о драконе, который во рту держит синий шарик. Пытаемся безопасно для своей жизни уничтожить врага. О, неопознан летающий объект. Сбить. Мне почему-то кажется, что это ему не понравилось. Опять враг и опять критно его уничтожаем. И мы снова добрались до следующего чекпоинта. Тут какие-то шипы из земли торчат. Нужно красиво расправиться. Ну за такую расправу можно и лайк влепить. Мне даже стало жалко этого бедолагу критическим уроном уничтожили. Я смог пройти и второй уровень. И мне кажется, я даже его прошел быстрее, чем первый. Давайте сразу приступим к третьему. Воля, мы уже на третьем уровне. Будем стрелять наперед, мало ли что может случиться. Я думаю, если бы я не стрелял бы наперед, я не нашел бы эту секретную комнату. Опять красиво уничтожаем соперника. По пути коробки уничтожим. Уворачиваемся от копий. От копий увернулись и идем дальше. А я заметил секретную комнату. Плюс один свиток. Так, теперь нужно выяснить, что делать дальше. Нужно попасть в тайминг. Это самое мое нелюбимое в играх. К моему удивлению, я смог подобрать тайминг и пройти. Опять красивое убийство. Влепи лайк за него. Я чувствую, мы на полпути к концу уровня. Взяли чекпоинт. И опять какие-то странные копии земли. Уничтожаем соперника. Ага, теперь моя реальность разрушена. Теперь я понимаю, что из ящиков может не только деньги выпадать, но еще и бомбы. Дожидаемся прибытия платформы. И нужно не забыть обязательно забрать с собой свиток. Снова мы добрались до следующего чекпоинта. О, опять камушек. Опять успешного перепрыгиваем. Прыгаем, уничтожаем врага и дальше будем уничтожать врагов. Юху, третий уровень пройден. Еще один уровень в мою копилочку. Не будем долго здесь задерживаться и сразу начнем четвертый уровень. Четвертый уровень нас сразу встречает божественными таймингами. Так, надо разбить абсолютно все вазы на этом уровне. Проведем небольшую такую пробежечку с уворотами. Спускаемся разбить ящики. Минус фраг, минус неопознанный летающий объект. Мне пришлось вырезать небольшой фрагментик, потому что там произошел полный крах. Что именно там произошло, я вам не буду рассказывать, но думаю, что вы меня простите за то, что я вырезал те моментики. Опять же, делаем еще одну пробежечку для уничтожения наших врагов. Опа, ящики разбили. Еще бомба. Бомба, бомба, граната. Я не знаю, как она называется здесь. Уничтожаем врага. Тут, благо, уже ящики сломаны были. А, бомба нам помогла. Опа, я обнаружил секретную комнату. Дубль номер два, вы ничего не видели. Забираем так разбиваем вазы, уничтожаем врага с копьем. Ну, все как по плану, все как... Все как... Все так было и задумано. Перепрыгиваем через кисходный фонтан, находим секретную комнату, пробегаемся... Чуть не взорвались от бомбы. Забираем чекпоинт и пробегаем внизу. Надо эпично спрыгнуть и убить противника. Ну, так тоже зайдет опять копии земли, опять секретная комната, находим, забираем деньги, все, все, ну так все опять же и задумано, убиваем копейщика. здесь нам пригодятся наши акробатические способности, так на один столбик, на второй столбик, третий, что-то я заглючил там уж, чекпоинт взят, опять грёбаные тайминги, ну ну, опять же, их хорошо подбираю, не знаю как. И опять уровень пройден. Это четвертый же был, да? Минус четвертый уровень. Все, он такой легкий был. Это просто вы не увидели пару моментиков, которые вам лучше не видеть. Итак, мы загрузились на пятый уровень. Или шестой. Я не помню уже, я сбился со счету. Пока проходил их. Убиваем противника, Капкан Уго. Так, уничтожаем вазы. Перепрыгиваем особым способом через этот фонтан. Неопознанный объект. Пытаемся сбить. С первого раза не получилось. За щитом, я думаю, мы не пойдем, потому что он прям фонтанник кислоты. Я не думаю, что он подберется. Мне что-то вот прям не доверяется эта мысля. Убиваем копейщика, копейщика со щитом. У не... Так, первая моя самая глупая смерть, потому что других вы не видели, и не говорите, что вы их видели, мы ничего не видели. Опять капкан, я, я так вот думаю, что я не могу двигаться, а это капкан, он нужно уничтожить его, он мне не нравится. Так, уничтожили копейщика, взяли чекнюх, идем дальше. Прыгаем на платформы, которые летают вверх-вниз. Булыг. Мое почтение. Плюс еще один чекпоинт. Уничтожаем там чувак, который ходил с дубинкой, кажется. Забираем еще один этот, как его, свиток. И продвигаемся. Я думаю, что мы уже близко к финишу, близко к завершению. Чуть не подорвались на бомбе, но это обычное дело. Опять какие-то копии с земли. Как они мне достали дополнительная жизнь? Как раз у нас оставалось две всего лишь капкан. Гребаный капкан. Он меня бесит. Уберите капкан. Так, чуть не упали, но это всего лишь форс-мажор. Платформы, которые падают, отваливаются. Бежим дальше, стреляя наперед, вдруг там опасность. Опасность есть, но она намного дальше Понимаю, понимаю. Тык. Ну сейчас быстро проходим, добегаем, убиваем и проходим уровень. Все таки задумываюсь. Уничтожили. Так надо пропрыгнуть. А этот гребаный, нет, со щитом, короче, ходит. Он со щитом ходит, это как-то нечестно. Я его пробить не могу ой опять бомба и опять чехнюх. секретная комнатка так это последний свиток надо уничтожить того кто этот находится на платформе сверху потому что это не дело, когда он там ходит он мне не нравится надо убрать его оттуда так один уже раз попали остался только второй Второй раз попали, уничтожили соперника. Э -э так, надо пробежать, как я понял, под платформой, которая двигается. И чтобы не попасть кислотную эту фигню. И мы прошли последний уровень. Всем спасибо за просмотр, с вами был Грибник, Возвращайтесь еще, у меня скоро будут новые видеоролики. Всем пока.